всем привет дорогие друзья у нас новая раздача от step up они запускают свое приложение пока стартовали раздачу монеты fat который будет в конце конвертирован в другой токен и его залистит на бирже у данного проекта это уже вторая монета первая сделала более 100 иксов так что есть шанс нормально заработать не пропускайте потом займет мало времени По ссылке в описании переходим мой телеграм здесь в последнем посте, заходим на сайт, указываем адрес почты, дальше подтверждаем свой email кодом из письма, у меня в гугле попало в промо-акции это письмо, некоторым попадает спам, так что проверяйте. После этого вас автоматически перекинет на другую страницу где отобразится мой реферальный код и дальше уже зайдете в свой личный кабинет. Если поле для реферального кода пустое, скопируйте, вставьте вручную. Здесь будет отображаться 10 монет, получаем 5 монет дополнительно. Сюда указываем адрес кошелька Metamask. И по 3 монетки зарабатываем, приглашая людей. Присоединяйтесь, зарабатывайте. Займет одну минуту, может быть 2 максимум. На этом у меня все. Пока.